даже же не... удивлена, почему мы раньше, я например, да? Смотрела это как на сложнейший какой-то вот организм, который вообще непонятно как работает. И, конечно, с любым прищиком, с любой болячкой надо бежать к специалистам, к врачам, чтобы они там все это изучали, с умным видом, с очками на носу там чего-то, своим непонятным почерком писали. А как там простому смертному-то разобраться? В таких каракулях просто не дано, да? И теперь я понимаю, что... Завуалировано невежество. Невежество непонимание которое сказывает в непонимании, что такое здоровье. И вот нам говорили просто, ну, у вас неправильно, у вас проблемы с обменом веществ, у вас неправильный веществ. И мы там думали, какой то странное, очень непонятное, очень сложный обмен веществ, и там чего-то там запуталось и стало неправильно. А теперь как-то все так понятно. Обмен веществ — это когда все ваши жидкости в организме и льются, и льются, и льются, и льются, и бегут по этим сотням тысяч километров сосудов и капилляров, и доходят абсолютно до каждой клетки, несут ей питание, несут ей кислород, уносят грязь, при необходимости несут ей клеточки иммуномодулирующих полисахаридов для защиты, если она там сообщила с помощью вибраций, что тут это окружают ее недруги и всякие патогенные штаммы. Ну ладно, мы тогда тебе быстренько принесем иммунитетик. И вот, вот так вот, да, и, и вот так вот это все крутится. И я иногда говорю, вот. Вообще, конечно, гениально, что все эти сто тысяч километровые движения жидкости, не прекращающиеся ни на одном мгновение, бушуют в нашем теле, и мы их никогда не слышим. Все это тихо. Мы ощущаем только свой разум, свое тело, себя как представителя, да, высшей раз и на земле я человек а что там внутри кипит работа нереальная не прекращающаяся эти мгновения называющие называемые обменными процессами несут кислород забирают грязь несут иммунитет забирают тех кто там не нужен да, выгоняют и, и, и тогда передают питательные вещества, которые вырабатывают лишь какая-то, тот фермент, тот какой-то витамин, дик, и его так несут, и это тебе надо, это тебе, и руководит всем центральная нервная система со скоростью 90 метров в секунду, определяя вот это вот все, это движение нервных волокон, которые следят за всеми этими процессами. И для собственно, какое здесь самое непонятное звено. Что именно делается в клетке. Правда ведь, да? В принципе, вот это все движение этих потоков, оно где-то даже и ясно. Зачем несется кровь туда, зачем обратно, что туда несут, что обратно несут. Это даже понятно. Непонятно только одно. А что же там в клетках такого хитро делается? Ни один врач этого не знает. Ни один человек в мире не знает, что же именно делается в клетках. И сейчас э, ученые там всего мира в определенных областях, а также государства сложив свои капиталы, создают уникальный ну, прибор, я не знаю, как его виду, установку, фотоустановку стоимостью много миллиардов долларов, которая будет фотографировать клетку а, каждую квадриллионную долю секунды. Вот так всем интересно, ну что же там делается в этой самой внутри клетки. Поэтому пока не знают, как узнают, мы с вами узнаем тоже. И фильму эту достанем. Да. Правда, чтобы посмотреть одну секунду работы клетки, понадобится около 11 часов. А потому что, представляете, да, снимается каждая квадриллионная доля секунды, чтобы увидеть, как же там эти изменения, как она схватывает, как она отдает, что она там творит. Да. Так что, друзья мои, врачи знают ровно столько же, сколько и мы с вами. Так что успокойтесь, успокойтесь. Да. Но мы с вами в здоровье-то разбираемся лучше. да, Потому что мы знаем, что надо восстановить пищеварительную систему, чтобы питание было нормальное, чтобы балласт из организма выходил своевременно, да, чтобы не застревал. И для этого у нас есть чай роза и санцин. И чтобы никаких микротрещин и изизвлений не было, у нас чай роза и санцин. Да. Мы знаем, что иммунитет помог, иммунитету помогают два эликсира, феникс и три драгоценности. Мы прекрасно знаем, что сосудики, чтобы почистить дорожки, нам нужен всю ⁇ Чинфу ⁇ и организм здоров. Вы знаете, я сейчас на презентациях стала рисовать вот такую вот картинку. Она очень простая, вы ее увидите. Я говорю, вот что, что мы делаем с помощью нашей продукции для здоровья? Ну вот я говорю, например, вот точка здоровья. И вот она, линия жизни. Ну вот здесь вот у нас прощание с жизнью. Когда приходит человек в компанию, просто полосочка. Мы знаем, как далеко он от точки здоровья. Вот пришел человек в компанию. Кон... Нет, конечно. Но никто не знает, как далеко он от точки здоровья. Вы согласны со мной? Но понятия не имею. Да. Дай Бог, чтобы он был вот тут. А может быть, он здесь от точки здоровья. А может, тут. А может, вообще, не дай Бог, где-то здесь. И вот смотрите просто. Если мы начнем принимать чай, розу и сальцин, вот это три продукта, с которых мы начинаем, которые восстанавливают пищеварительную систему, желудочно кишечный утра. У него в любом случае, да, у него восстановятся все слизистые, начнет хорошо работать пищеварительная система. Что делает пищеварительная система? Готовит из того, что мы съели, клеточное питание. Потому что ни котлету, ни конфету в клетку не засунешь, надо убрать от балласта, нужно разделить питательные вещества на 10-12 степени раз. Это делает наша пищеварительная система. С нее и слезали все технологии, понятно, да? И уже, собственно, через слизистую попадает в кровь и разносится по организму питательные вещества. А балласт идет в кишечник, и там он должен выйти. Уверяю вас, не каждый врач вам так просто и понятно расскажет о работе пищеварительной системы и желудочно-кишечного тракта. Поаплодируем себе, мы это можем. И мы знаем прекрасно, мы работаем 12 лет что даже при язве желудка и язве двенадцеперстной кишки, это такие бомбы страшные да, для нашей пищеварительной ЖКТ, да. даже они уходят при правильном применении, при длительном применении трех продуктов, чая, розы и сайцин. Нет, слава богу, у вас этих проблем. Неделю попили, было хорошо, стало еще лучше. У меня претензий вот никаких к пищеварению и очищению. У меня все замечательно, говорите вы. А кто-то две недели, а кто-то кому-то месяц. У нас нет курсов. Пожалуйста, забудьте слово курс, потому что вчера я его опять слышала. Я провела курсом. Это каким курсом? Это кто тебе назначил? Я работаю 13 лет, вы пришли и говорите, у вас вот проблемы. Я понятия не имею, как долго вы будете восстанавливать свое разрушенное хозяйство. Я знаю, что не больше полгода, это уже при вот, ну опыт просто у нас есть, при самых запущенных проблемах, да, желудочно-кишечным трактом, ну полгода. Ну может у вас они не очень запущены. Слушайте, мы с вами потратим кучу времени и денег на то, чтобы понять, насколько все запущено. Оно вам надо? Мне так точно не надо. Начинайте, пожалуйста, я говорю, прямо сегодня. Быстрее начнете, быстрее мы будем возвращаться в точку здоровья. Итак, мы принимаем чай, розу и сальцин, Восстанавливаем пищеварительную систему, восстанавливаем ЖКТ, а это значит, клетки начинают лучше питаться, правильно? Балласт, быстрее выходить из организма и не отравляет наш организм, Правильно? Чистота в желудочно-кишечном тракте способствует выработке защитных сил, иммунитета. Когда, извините, там все в власти, мягко говоря, да, хочется сказать, назвать своим словом, что там, да, то тогда иммунитет там производить, ой-ой-ой, в таком вот, да, загаженном пространстве. А когда мы его вовремя очищаем, конечно, иммунитет хорошо вырабатывается. Он же в кишечнике вырабатывается, главным образом. Поэтому мы здорово приблизились к здоровью. Вот почувствуете. Хорошенечко приняв чаю, розу и санцин, и восстановив вот эти системы, мы с вами капитально приблизились к здоровью. Мы с вами стали уже, ну, например, вот здесь. Вот она точка здоровья у нас наша заветная. Мы уже к ней приближаемся. Потом, ну, чувствуем, что еще где-то вот и, и частые, там, бронхолегочные да, часто бронхолегочные какие-то заболевания, часто все-таки еще, допустим, почечные какие-нибудь, Бог его знает, какие-то проблемы. Да, то есть ясно, что еще... Вирусы, какие-то микробы, бактерии и прочие недружественные флоры еще все-таки сидят в нашем организме. И от них надо избавляться для здоровья. Вы поймите, вот это все именно мешающие факторы для обменных процессов. У нас обменные процессы что? Постоянное течение жидкости, который и никто не мешает этому течению. Там то эта грязь из кишечника попадает в слизистые, она там засела, не выходит, через слизистые идет, она в кровяном русле, мешает это течению, значит мешает обменным процессом. Мы должны с вами это понимать как дважды два-четыре, представляйте себе всегда свой организм, пропустите через себя все это. Вот оно течет, течет, течет, 100 тысяч километров жидкости течет к каждой клеточке. И тут какая-то грязюка мешает, да она как бревно в кровяном русле. А если какой-то микроб, бактерия, вирус и еще, как я не знаю, как просто каменюка. И поэтому от этого надо освобождаться и восстанавливать чистоту и скорость течения обменных процессов. И будет вам здоровье. Для того, чтобы убрать патогенные штаммы из организма, у нас два следующих продукта. Эликсир Феникс и эликсир три драгоценности. Все партнеры это прекрасно знают. Все, избавляемся. Опять, здесь есть курс? Конечно, нет. Я понятия не имею, сколько этих врагов, сколько миллионов или миллиардов в вашем организме. И считать их мы, и, и искать их будем всю жизнь. Что с обчимой занимается медицина официальная? И в результате хронические болезни. Нам не нужны хронические болезни. Мы искать и считать не будем. Мы дадим опору, помощь иммунитету, которому все равно, как называется и где сидит. Хороший иммунитет выгонит сам. Вот эти вещи элементарные должен понимать каждый человек. Сейчас я даже не только для вас говорю. Я хочу, чтобы вы это поняли, потому что наша задача, Денис, чтобы эту информацию понимал каждый интеллигентный, каждый разумный человек. Я хочу вместе с моими замечательными активными партнерами, чтобы лет через 5-10 стыдно было в этом не разбираться. Вы согласны со мной? Вот должно быть стыдно не понимать элементарных вещей функционирования нашего организма и такого ясного понимания и чувствования, что такое здоровье. Итак, мы восстановили иммунитет и реально чисто стало в нашем доме. Мы чувствуем, что все. Я с трудом вспоминаю, что когда-то давно, два-три раза в год я обязательно болела бронхитом. Сейчас мне даже трудно это представить. Неужели такое было? И, и, и вот, вот такие фразы с другими названиями проблем вам может сказать практически каждый партнер. Кто мог бы что-то вот подобное себе сказать? Да? Потому что действительно мы все пришли с проблемами хроническими, и вдруг они перестали быть до такой степени, что мы о них забыли. Вот результат правильного восстановления здоровья.